Так, убавился музыку. Привет, человек. В общем, сегодня постараюсь настроить тачку, разобраться с физикой и как ехать по этой трассе. Очень сложная постановка здесь. Попробуем все может выглядеть. Там может и на 50 баллов все выглядеть. На 85 ехал. Два проезда последних квалификационных, и я все сваливаю. Последний шанс, пройду или не пройду на эти соревнования. Вот, давай посмотрим повтор, как проехал. Так, все. Я... Посмотрим еще прохождение зон клиппинг поинтов По-моему, я клипы все забрал. Бля, постановку не забрал. А нет забрал смотри забрал тут одним колесом забрал тут забрал тут забрал тут забрал и тут забрал